Делали Малышу, здравствуйте! Сегодняшняя тема неприятности. Как неприятностью приходят в нашу жизнь и как работает вообще эта очень странная и порой убивающая человека схема. Когда вы ждете неприятности, они сюда приходят. Простой пример. Когда-то где-то в какой-то игре пусть даже на первый взгляд безобидно, вы сказали, что вам не везет. В этот момент все ваше существо, подсознание ваше, это фиксирует. И теперь с этого момента начинает всему сказанному соответствовать. Вы назвали себя неудачником, теперь держитесь. Вы теперь будете настоящим неудачником, вы, в это, озв... вы это озвучили, вы в это поверили. Произошла некая фиксация, вы заякорились на этом. Теперь вы неудачник по сути и по форме. Со временем, даже если вы говорить об этом не будете, не будете никому, люди это увидят, вам не фартит. Вы это произнесли, вы запустили эту программу. Это можно перенести, простой пример, на всю сферу нашей жизнедеятельности. Вы можете назвать, что вам сказать, что вам не везет в любви. Будете бояться этих моментов, будете страшно бояться одиночества, и вы никого не встретите. А если будете встречать, то, естественно, не ваших людей. Будете, вам по жизни будут попадаться люди, ни вашего характера, ни из вашего, так сказать, огорода. Вам не будет с ними никакого счастья, любви. Вы притягиваете свою жизнь, не ваших людей. Вы не готовы. Лучше просто остановиться, перевести дух, осознанно принять другое решение, начать о себе думать и говорить, а главное действовать совершенно иначе, в противоположном ключе. Человек может сказать, что он некрасив, даже если он с виду симпатичен, и он начнет меняться, в том числе снаружи. Постепенно, уверенность в том, что он некрасив, овладеет даже его окружением. И люди уже увидят, что он действительно некрасив, хотя совсем недавно был абсолютно красивым человеком. Вот еще один пример, как неприятности могут нас преследовать. Лишь стоит нам это озвучить. Стоит лишь поверить в то, что неприятности есть. И теперь самое главное, когда вы их ждете, они за вами придут. Это обычная форма страха. Когда вы пытаетесь со страхом бороться, он, как живой организм, будет бороться с вами. Когда вы за ним гонитесь, он от вас никогда не уйдет, он будет гнаться за вами. И лишь когда вы его примете, спокойно, лишь когда вы начнете его критиковать, подшучивать над ним, и вы начнете его совершенно не замечать, он уйдет. И вот тогда ваши неприятности просто исчезнут, их не будет. Вы их перестанете видеть и ощущать они в вашей жизни появляться просто не будут. Лишь по той причине, что вы перестали верить в их существование, вы стали верить в то, что вы теперь счастливый человек, не имеющий никаких хоть маломальских неприятностей. Понимаете, как все просто. Перестаньте ждать неприятностей, и они не придут. Перестаньте их бояться, и вы их никогда не увидите. И говорите о себе другие слова, положительные. Вам везет, вы прекрасны, и вы встретите свою любовь.